Бежевые сумки. Лето, золотой дождь, сумчат эксперт. Показываю сегодня вам бежевые сумки. В основном это классика. Есть запрос на бежевые сумки. Какую же выбрать и как их носить? Носим их как обычно, ни к чему не прилипляя. На сегодняшний день все это проще, все это. Гораздо интереснее. Если мы одеты ничего бежевого на нас нет, то все равно берем бежевую сумку и носим, потому что нам нравится и это просто сезон. Так, смотрим. Бежевый лен. Классическая модель. Размеры оставлю под видео. Ножки. На задней стенке карман на молнии. На передней два кармашка. Это подрезные. Не просто так. А здесь идут карманы. Так, цена сумки сразу озвучивает, 1900 рублей, а то бывает забываю. Так, здесь два входа, вернее один вход, два отдела, на задней стенке карман на молнии и перегородка сейфик. Идем дальше. Вот такая красивая сумка в кружеве, спокойный бежевый, с очень красивым кружевом. Это мягкая модель. Цена ее 2,100. На передней стенке кармашки рабочие на молнии с обеих сторон. Вот такая глубина кармана. Дополнена пряжкой фабричной. Очень красиво выполнены здесь ручки закреплены. Декором являются вот такие планочки. подрезанные с клепками прострочены и прошита. Эта сумочка еще имеет преимущество. На передней стенке у нее вставочка идет подлаченная. Вот такая интересная модель. Мой рост около метра шестьдесят. Вот так она выглядит. И здесь есть длинный ремень на плечо. Внутри перегородок Нет. Один отдел, хороший качественный подклад, два кармашка и карман на задней стенке. Внутри и на задней стенке, снаружи, на сумочке. Цена сумки 200, размеры оставлю в описании под видео. Там же все наши контакты. Напоминаю, подписчикам скидка 10%. Подписывайтесь, заказывайте все мои контакты. внизу. Следующая моделька выполнена в том же материале лен, как и первая. Цена ее 1900 рублей. Она вот в такой форме прямоугольник. Бежевый матовый материал, очень приятный на ощупь. И вот здесь вот фактурный, такой впечатление, будет этот текстиль на камеру близко показываю. Как светлый, светлый кофе с молоком очень приятный. По бокам рабочие карманы. Вот такая глубина у них. Вот с двух с обеих сторон. На задней стенке карман на молнии. Декором является красивая планочка с клепками и с пряжкой. Внутри а, вход один. Хороший, качественный подклад, перегородка сейфик. На задней стенке карман на молнии, на передней два кармашка. На задней кармашек на молнии. Следующая. Вот такие две бежевые сумочки. Одна и вторая выполнена в очень интересной манере. манере. Форма у нее полужесткая. Это светло-серый, очень приятный. По Отделан элементами серой рептилией Показываю близко. Она слегка поблескивает. Вот здесь планочка и отделочка материалом слегка подлаченный. Что значит подлаченный? Он слегка-слегка так блестит. Вот здесь вот такая красивая планка с логотипом фабрики. На задней стенке кармашек на молнии. У нее три отдела. Внутри качественный подклад. Бежевый. В среднем отделении два кармана на молнии. Один внутри. На задней стенке. Здесь кармашков нет. И карман на задней стенке. Так, цена этой модели 2000 рублей. Напоминаю, размеры все под видео. При желании, если... Понравилась какая-то определенная моделька. Так, и должен быть карман. Ой, должен быть длинный ремень. И он есть на плечо. Вот здесь он цепляется. Если хотите пересмотреть какую-то конкретную модельку, для этого заходим в описании. Там в перечне сумок и есть тайминг. Время. С двумя точками нажимаете, и выглядит именно та модель, которую хотите просмотреть, если не пересматривать все видео. Вот так она выглядит. Еще одна есть моделька. Она тоже полужесткая, тоже ближе к классической форме. У нее также, как как у предыдущих, три входа. Она из этой же партии, то есть светло-серый серый серо-бежевый подлаченный и слегка повлюскивающий рептилия. Здесь у нас три кармана рабочие. Один, два, три. Три кармана. Карман на задней стенке молнии. Цена этой модели две тысячи. Правильно, две. Так, внутри Один большой отдел, второй большой отдел, средний чуть-чуть поменьше, но в нем перегородка, два кармана на молнии и карман на задней стенке. По факту получается сумка на четыре отдела. Вот такие красивые бежевые сумки фабрики «Золотой дождь». Выглядит она здесь длиной ремня нет, выглядит она вот так. Заказывайте сумочки, очень часто остаются по одной. И пока мы, девочки, думаем, идут продажи. В связи с тем, что мы торгуем оптом и в розницу, продажи идут. И лето в разгаре, девочки.